Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark В этом видео у нас будет розыгрыш Будет конкурс, будет очень хороший Скажем так, денежный конкурс Будем разыгрывать мы целую мастерноду От проекта MCPC или Mobile CryptoPayCoin В общем, смотрите Ребята, у меня уже есть Монеты, да, то есть уже Призовой фонд, уже бюджет имеется Уже ровно Тысяча одна монета, то есть С учетом, чтобы когда будет перевод Будет комиссия, чтобы потом человек смог спокойно Активировать себе, запустить мастерноду в общем, какие у нас будут условия конкурса? Все у нас по стандарту. Это подписка Discord 1. Подписка на Twitter 2 и хороший отзыв на форуме Bitcoin Talk. С этим в принципе все просто. Условия простые. Также, как обычно, в комментариях пишите свой ник из Discord, пишите свой кошелек, и потом будет на стрим. На стриме мы полностью подведем итоги, рандомайзером выберем победителя. Я не знаю, как еще будет лучше сделать, либо одну мастеранду а, разыграть целую, либо разбить ее там на, не знаю, на 3, может быть, 5 победителей. Но с этим мы в итоге разберемся на стриме. Но тем не менее, даже если разбить эту мастерду на 3 человека, это уже будут опять же, хорошие бабки. То есть сейчас на прицеле одна мастеронда стоит 0,3 биткоина. Вы должны понимать, что это очень большие деньги. Это даже не то, что очень, а очень хорошие бабки. Потому что если даже разбить там на 3 разных, равных приза по 333 монеты, это уже будет, грубо говоря, по 0,1 с копейкой биткоина. То есть это хорошие деньги. Это вы в карман положите по 400 с лишним баксов. В общем, призовой фонд у нас есть. Условия я вам озвучил. Пишите свою проделанную работу в комментариях. Также обязательно подписочка на канал. Поддержать видео лайком. В принципе, с условиями у нас все понятно, все просто. Ничего сложного нету, Так что давайте, мужики. Всем удачи. Всем профита, всем пока.